С Кирилл, и сегодня мы играем, не нажимая на кнопку, последняя часть. Да, это четвертая часть, и она последняя. Давайте же начнем. С нами сегодня и Витя. У меня... О, у меня, кстати, предметы остались. Ё-моё. Здорово. Я нажму, я нажму. Ой, я нажал. Да быстрее бежать. Я, okay. я быстрее всех. Я быстрее всех. Папа. Гла главное сейчас не упасть. О, я добежал. Я, я самый первый. Я даже успею еще раз пробежать. Я если смогу, хотя бы один раз. Я двое, я еще раз успею добежать, хотя. Не, не успею. А я успею. Я уже переделал. Солдат двадцать монет получил. Ёбарус, это что такое? а а Я-то уже... ура Твою мать, главное... Я думала, что надо в конец в вставать. Да нет, нужно уворачиваться от этих хреньей! <свист> Твою мать! Ура-а-а! Их... ура О, здорово, кстати! <свист> Ты умер? А нет, ты еще живой. <свы> ё-моё, ё-моё, а -а -а! да я упал. <свы> а всё, вот и выиграл. <свы> ну это, это скучно вообще. Вот эту выбрал. <cast> <nova>. А, мелодии с Undertale. Монетка. Вот это надо напрямую. Вот эту картину, вот эту, вот эту штуку на... А, вот это я знаю. Куда? Быстрее! А, у меня же ускоритель есть. Я забыл вообще. <связь> Ой, я успел два целых побежать. Твою мать! Перестарался. Уточки. Кстати, смотри, что у меня есть. Это стоит, стой на месте. Я в тебя кинул этим пирогом. Давайте, проходите, кто-нибудь. А, мы сдохли, Точно. Я нажал. Зачем ты взял его? Подожди, стой на месте. А это я знаю, какой это... ты. Твой мать. А я синий взял. А как? Да что такое то ха бак произошел. Два синего. Произошел баг. Бак произошел. Я, Я же говорю, баг произошел. Потому, что мы с взяли, да, у нас два синего вообще. А прикинь, это правильно, сейчас нам скажут это правильно. Ох, но. А, сейчас взорвется. Так и знал. Что с нами? We're что, we're со we're что со мной было? Кто мою красненькую причесочку испортил? Ё-моё. Быстрее найди... Мой огнетушитель! Мой огнетушитель? Я потушил. <coughs> Жалко, наняйтесь от препятствий. Твою мать! А, -а, -а! а как я сдох? Твою мать, а как я подыхаю? Я не понимаю. Так, да закаливала. Вот. Тэ то те-то, те-то, те-то, те-то, те-то, те-то, ты то Пеппа. Я снова науганглась. А я знаю где. Песня из И получа... Монетка. Превьюшечка. Я сделал превьюшечку. Я нажал. Тэнтеран! Тентеран. Что такое? Сразу говорю, тут прыгать нельзя. <св> <св> Серьезно? Да, я сейчас умру. А я уже с двух считаю. Нет! Я просто по краю шел, А ты там еще гор сбоку края. И догон не умеешь Так. А, надо. Надо укроняться! А! О! О! А да как? Слава! Знаешь, вот в Роблоксе все вот пикселик за день и сразу сдохнешь. Как она держится? Странно, еще что-то мы не с текстурками. А если... А я уже заделал, как не О, у меня в Роблоксе графика на полную моя что это такое а это стульи кидать А почему вы, если роняется, не даете, наверное, превью сделать? Да вы заколебали! Дайте мне превью сделать! Вот, твари, да, из дали, превью не сделал из-за каких-то долбоёбов. У меня тут девочка голая, а нет. <связывая> <связывая> <связывая> вот и успел. Кто тебя так, твари неблагодарны сучара. Еб... <связывая> Здесь может быть ваша реклама. <связывая> Уходи отсюда. Это моя. Вот петушара. <связывая> петушара ебучая. И е ⁇ сейчас догоняю падло эту саную. <laughs> Бует. Это что? Торт. Торти! Торти! Где мой торт? Ты его сожрал. Это что такое? О, Пвп да падла ты меня убил. Зачем ты меня убил? Я тебя не хотел убить. А все, она победила. А, нет, еще остались. <свист> а, победа. Ой, это настройки, <свист> я могу сказать, Как их убрать? ё пар а как тут уживать? А, я понял, как. Я понял, как. Ахаха! Здорово! А как у меня какие-то настройки открылись? Не И знаю. Ретаран! <свят> Да блин. Блин, тут прыгать нельзя. Это минус. Это энтеран, не ты без прыжка. Как она еще держится? Это случайно ебаная. А, вот сдох. я ее нажал и пиской ты ч ⁇ отсылка на пиццерию да это отсылка на пиццерию открывай падла ебану ничего они не открывают а какой сука? вот мой дом. Бат, тебя в рот. Вот пицца! Да заевала это уже. Да Я буду вот так вокруг бегать. Мне носит похуй. А чё, Кто уже э я Это я был. День, блядь. -то -то. Да блядь! Почему тут прыжков нету? Ты, -ры -ты, -ры -ты, -ты, -ты, Ты ран без прыжков. Даже какая-то хуйня полная. О! Я знаю, что это. Надо кидать, я сделаю больше всех кликов. Почему он мне не засчитывается? Здесь больше силы, сука. На блять. Так, все время вышло. Вот петушара. Ладно. Этот лабиринт и буший. Окей. Пройду этот лабиринт и буду... Ебать, куда я забрался? В какой, блядь, я в жопе? И вход... Я, в... я какой-то жопе! Пиздец. Я да тоже. Я Да где я, ебаный в Да я не туда вообще заверну, надо буду туда идти. Ну не, ну, я не успею, да. Пиздь, ебаная, блядь. Вот, надо было ебаная. Ладно, прошли так твою мальчику, да. Что это за хрень? Я не буду эту хуйню проходить. Бриллиант, где ты нахер своим бриллиантом? Так, быстро уклоняйтесь, твой мать, Ту мать клоняйтесь. Я ук уклонился от всех. Так, что это? Ту мать, надо ее быстрее вытолкать. Давай выталкивай да вы дебилы! Бомба была сброшена. Ой-я! Oh yeah! А что тут делать? Понимаешь, что за хрень? Че? Я... А что? Че за... Че я за? Да? Я не понимаю тоже. А я понял. Бля, все быстрее, а тварь. А я, понял. я тоже понял. Подожди, я не знаю. А, мне десять. И ч, кто выиграл? Ну все, у меня тоже было десять. Что со мной? Марюсь, я варюсь. Ой. Ч слова? Сори, что со мной? Я дрищ, я дрищ. Ебачай. Я на достану Ча эту да. херню. Ха, чё, пидораска. Не получилось? Ну вс. Не знаю. Поехали. Короче. Опа. И что он делает? Ты не Ни хера себе тортик. Амг, анг, агум. Агум. О, это мои утки, поняли? Глобалутки ебучи. Так, моя утка. Ты мать моя утка? Моя. А вот моя еще. Что, охуела? Дождь из уток. Нихуя себе. Не да блин, у меня только две утки этих сраных. В канаве я их топил. Сколько у тебя уток? Две! Ах ты ж тварь! Вот моя утка. На. А смысл? У нее тоже 5. Твою мать, ебучий, ебучий, ебучий, ебалди. Иди, что ты ко мне то проебался, отстань от меня нахуй. Что с моим лицом? Ты гей. Он взорвался. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Кирилл, и Витя. Всем спасибо, и всем пока.